К наладка системы отопления и охлаждения используются тепловые насосы Templarie, Кита Мощность одного теплового насоса 35 киловатт 2,70 семьдесят Управляются они с помощью одного пульта, работают как единая система по принципу FIFO, первый вошел, первый вышел, для равномерного распределения работочасов.